Меня зовут Анатолий Кохан, и я хотел бы поговорить с вами о проблемах нарушения умственной деятельности человека применительно к сегодняшнему, сегодняшнему уровню развития современных технологий и значит, уровню развития современных общественных отношений. Дело в том, что... Вот такие вот вещи, как здравомыслие, они, здравомыслие рождает, значит, демократические, демократические отношения, то, что мы называем демократическими отношениями сегодня, а не то, что там называли демократией в Греции, в древней, да. И это же здравомыслие рождает такой инструмент взаимодействия между людьми общественными, как сотрудничество. То есть, это своеобразная оферта, когда каждый человек значит, говорит значит, то, что он может делать, показывает свои знания, свою квалификацию значит, и другие люди могут это использовать в, скажем так, в совместной с ним работе. То есть это абсолютно осознанная творческая деятельность, осуществляемая по, по методам, значит, разработанных для научного эксперимента, со всеми вытекающими последствиями, правилами там, и так далее. Значит, и это, это эффективная значит, работа по развитию современных технологий. И это, значит, и это общественные отношения, построенные на современном демократическом уровне. Да? Вот. Но значит, вот здесь вот есть такое как бы ключевое слово, которое называется здравомыслие. Да? То есть элементарная потеря здравомыслия человека, вот даже в небольшом вопросе, она приводит к дезориентации человека. Значит, вот эта вот дезориентация человека, казалось бы, в совершенно безобидных процессах, в технологиях, значит, вызывает потребность замещения недостающих знаний или негодных знаний, собственных знаний, знаниями другого человека. Значит, э, э, это потребность замещения недостатков собственной умственной деятельности друг, другими людьми. Причем э, значит, э, стратегии бывают как бы, причем, причем существуют две стратегии для достижения этой цели. Это активная и пассивная стратегия. Аки активная стратегия.. Значит, в замещении недостатка, недостатка собственной умственной деятельности она сводится к такому к эмоциональному лидерству знаете, да? которое реализуется через преднамеренную ложь через манипулирование запугивание коррупцию воровство плагиат значит пассивная стратегия это это безукоризненный исполнитель, Этот, да? это человек, значит, который находит в себе, значит, скажем так, ведущего, грубо говоря, начальника вот, и трансформируется как бы под него, под него он замещает опять же недостаток своей умственной деятельности связанный с дезориентацией, именно с дезориентацией, понимаете? Дело в том, что, значит, умственная деятельность, может быть, ну, нам может казаться, что она не нарушена, что просто вот у человека такие вот убеждения, но дело в том, что у убеждения человека, у него всегда есть причина какая-то, да? вот, и эта, эта причина она приводит к последствиям, Понимаете, да? потому что неправильно действ... неправильно работающий мозг и неработающий мозг – это одно и то же, это один и тот же результат. И исправляется как бы, это самим субъектом значит, через поиск опеки через поезд опеки в лице другого человека. Ну и здесь возникают те же самые шесть как бы, элементов. Ну, первое, да, значит, это когнитивная трансформация начальника в такое сверхъестественное существо. Да? То есть человек, которому, значит, Значит, подчиненным которого становится безукоризненный исполнитель, он обязательно наделяется тем функционалом, которого реально у него просто нет. Понимаете, теми способностями. Для пассивной, для пассивной стратегии характерна исполнительность, причем... Исполнительность именно как значит, критерий качества, качества выполненной работы, то есть в этом случае значит, когнитивные способности самого исполнителя, они практически игнорируются. Страх перед начальником, значит, это, понимаете это, это внутренний собственный страх сделать так, как он сказал а не как-то иначе, и невозможность значит, собственного анализа его действий. Да. Обязательство в обеспечении своего начальника, создания начальнику привилегированных условий жизни. Опять это мотивация исполнения исполнителя, это мотивация исполнителя. По сохранению своего социального положения в группе в качестве подчиненного конкретному начальнику. Это, это мнение самого подчиненного. Следующее. Признание имущественного приоритета начальника. Значит, ну, социальный приоритет. За социальным приоритетом для дезориентированного человека обязательно значит, существует имущественный приоритет. И это объяснимо. Почему имущественный приоритет? Да потому что у дезориентированного человека не существует современных ценностей, он просто ими не обладает он ограничен своем собственном творчестве. Вот. А творчество вместе с начальником не получается, потому что это такой же дезориентированный человек, причем, как правило, с теми же самыми недостатками, с теми же самыми нарушениями. И два этих человека не компенсируют недостатки друг друга. Они скорее их усиливают. Потому что у них одна причина и, один послед... и одно последствие. Это просто разные стратегии поведения значит, для, скажем так, в попытке, значит, в попытке нейтрализовать значит, или каким-то образом компенсировать нарушение собственной умственной деятельности желание угодить любым способом собственными когнитивными способностями собственным когнитивным ресурсом начальнику что оправдывает не бесполезность подчиненного приводит к созданию грязных и опасных технологий, в том числе оружия. Значит, люди здравомыслящие никогда не будут заниматься значит, скажем так, небезопасным использованием собственных знаний об окружающем мире. Это социальная ответственность. Только люди с нарушением умственной деятельности способны на это. Социальное правительство Анатолий Кохан.